Эй, hey, всем привет, меня зовут Вудрум. В прошлой серии мы играем, кстати, в игру Малышка. Собираем матрешки. Матрешки, малышка, сидела. В прошлой серии мы выбрались из какого-то замороженного озера. Нашли большую часть матрешек. Вот. И я бегая нашел этого чувака, который... Кстати, темно, вообще ничего не видно. Я не понимаю, что происходит. Так, нажимаем Е. А, вот этот, который танцульки. Да-да-да. Ой, типа ты вернулась. Слипер. Ты что там, помогла? Нет? И, -и, И Иордания. В смысле, Иордания. Я забыла, чего там это. Тебе нужно попасть внутрь этого самого завода. Ока, естественно. И балетные шлепки мне не помогут. Ой, подожди, не, за... не в переднюю дверь. Может быть, заднюю? Что? Вы дураки. Я пробовал туда попасть. Она закрыта. Но типа Игорь обычно использует э, эту дверь для бизнес-партнеров. Может быть, она поможет тебе. О, хорошая идея, папка. Э, поговори с Игорем для меня. Я немножко занят. Да вы все немножко заняты. Гоняете мне тут, мне тут замороженную. Я типа, конечно, постараюсь, ступит бизнесмен. Но не обещаю. Я замороженная выбралась из озера из вон того где он там где-то там озеро я уж потеряла вот там вот заморожено озеро так игорь игорь игорь игорь это это кто кто это такой там какой-то хрен стоит и какая-то злая баба игорь угу. слушай может ты игорь нет ты николай о, нет, я просто осматриваю. Короче, не надо мне твоя помощь, я уже... Спасибо. Игорь, по-моему... Ну, если сюда, то, наверное, ты Игорь? Нет, ты Филипп. Ты не, точно не Игорь. Хотя могла бы быть. Так, вспоминаем. Такой Игорь. А, Часовщик. Да, Часовщик? Так, Игорь, это ты? Да, точно, я вспомнил. Ты Игорь. Эй, алло, ой, осторожно, помочь тебе чем-то? Естественно, бизнесмен, Иордания, мне нужно это. О ой, типа не так быстро, темная часть моей жизни, ратата, я привык работать, а не чесать языком. Короче, моему другу нужна помощь, Иордания не хочет проникать меня внутрь. А, Иордания это имя, сори очень странно для имени короче папка михаил сказал что ты можешь помочь мне поработать на заводе вот и собственно проникнуть внутрь чтобы раскрыть секрет тебе нужно что-нибудь он смотрит на меня такой типа я помогу тебе что мне за это будет о ключик от задней двери который разблокирует ее спасибо Будь осторожна внутри. И береги себя. О, ну я, конечно, буду беречь себя. Удачи все дела. Спасибо большое. Мяу. Так. Значит, а теперь прямиком на фабрику. Где здесь краски? Где здесь яркость? Ничего на настройках нет? Абсолютно. Эй, слушай. Ты, привет. Здорово. Мария. О, ты новенькая. Что-то тебе помочь чем-то Нет. Да, короче, это все мое. Тут это надо разобрать, сделать. Поэтому ничем ты вообще ничего не вижу. Абсолютно темнота? Каких-то пару свечек. Люди, зажгите. О, excuse me. поворачивается, такой смотрит на меня. Кто ты такая? Что ты здесь делаешь? Короче, я здесь для пафа или паха. Ну, для паха. Пах, твой друг? Еще какой? Я, короче, давай сделаю. Значит, надо ну, поработать здесь немножко. Так, значит... А... Типа, выходи не здесь. Так, говорят, снаружи надо поговорить. А где, непонятно. А, кстати, кузнец. Ты это... Разговариваться? собираешься? Нет. Не собираешься. Так, значит, поговорить надо с ним вне этого домика. А как? А, а где он живет тогда? Филипп. Девка. Э, Что-то там это случилось. Нет, все в порядке. Э, так, дрались в прошлой ночью с дочкой. Так, кто-нибудь еще в доме? Но. Что но? Это выглядит место гораздо... Так, и останется таким же. Что это такое? Mm. If you'd like, I could ask around for her. Oh, would you? Ой, oh, thank you so much. Короче, надо найти что-то для вашей дочери. Что такое? Задание моря. А ничего не понятно. Надо все-таки учить английский. Эй, Ваня. Don't... Да, короче. Ваня, тебя потеряли. Давай это. Иди домой. Так, вот сюда. Горит значок вот сюда. Что, где? А, ой, господи, страшно. Э, привет, короче, удачи. Uh, что ты здесь делаешь? Я ищу. Я ищу Филиппа и Софию. А, Филиппа и Софию дочку. Ой, майни, I have seen her. Я ее видел, короче. Uh, обычно она. Рыбачит. Mm. Но тут что-то я ее потерял. Она вернется, не переживай. Mm. Да если вы. Так, говорили, она рыбачит. Слушай, ну, в прошлой серии я пещеру-то нашел. Просто потому что так получилось. Ой, привет. Короче, я ищу дочку Филиппа и Софии. Ой, я не видел ее. А, э, так, значит, она остановилась. Она часто останавливалась. Помогала мне с, с заработкой денежек. О, спасибо большое. Но толку от тебя, конечно, мало. Так, то есть надо где-то найти дочку Софии. Ой, точнее, Филиппа. Мать, помогай. Мне нужно... Да, мне нужно дочку Софии найти. И Филиппа. О, я увидела видела сегодня рано утром. Я была напугана. Она остановилась помочь мне немножечко с моими делами. Ну, короче, хорошая девочка. А, так... Good luck на ее поиске. Спасибо. А -а -а. Ну вот, ходите, перещи эту девку. Так. Тут, по-моему, еще было. Ага, вот здесь точно. Так, надо всех поспрашивать. Как бы у нас потерялось. Hello. Hello. Короче, у нас есть о чем поговорить. Что за проблема? Я ищу дочку Филиппа и Софии. О, oh, я ее видел. Она очень занята. Обычно так что-то там э, помогала с деньгами. Я видела. Спасибо. Mm -hmm. No problem. If you see her, tell her to stop worrying for me. Да, лучше бы это. Э, так. Антефаза uh, фишмен. Что происходит? Почему накладывается текст? Uh, yes, I did. Thank you for help. Oh. Ой, это что, бак? Серьезно? Даже как это убрать? В смысле? Упс. Алло. А как это убирается? Ну вот, первый бак в игре, классно. Так, бак вроде убрался, и наступило опять утро у меня по-прежнему 4 матрешки значит надо спросить всех кстати ой привет дорогая привет э -э так ты меня опять улыбаешься подожди почему оно здесь hmm. о я вижу спасибо большое за поиски все дела помочь тебе чем-то нет спасибо матрешку какая красивая это что игра сначала началась нет почему я же собрал кучу матрешек Подожди, сейчас мы посмотрим по... Давай вот здесь... В смысле? Игра началась сначала. Так, я ищу... Я помню, что я ищу какую-то дочку Филиппа. Она тут... Ух, нифига себе, как разлетается. Она рыбачила. Я не могу ее найти. Мышка. <с> um> <сOR> <сOR> Это что, Бонни М? Распутин? Серьезно? Мышь, ты чего? Игра почему-то баганула очень сильно. Я заново прошел все диалоги. Нашел на заводе балетки и девочку Марию. Если помнишь, мы с ней разговаривали. И здесь светятся два значка. Да я опять застрял в этом колодце. Вот. Светятся два значка. Один в церкви, другой в том месте, где школа находится детская поэтому я предлагаю сейчас надо будет как-то балетки видимо тебе дать кстати вот днем играть очень хорошо они все видно короче я нашла твои балетки ой спасибо тебе большое благодарствую ты прям спасла мою жизнь ой да не благодари не надо ой, хорошо я так счастлив спасибо тебе большое что могу еще тебе сказать ну знаешь я ищу вот эту куклу Ой, кукла такая же у меня есть. Да, есть у тебя кукла. Правда, где? Прямо здесь. Он кладет, он кладет руку типа в пакет, в жакет, достает. Ой, я нашел это утром, не мог никуда ее применить. Отлично. Во, прекрасно. А, это была девочка. У меня прям сегодня день открытий. В общем, она танцует балет. Я такой, ой, как это круто. Ты прекрасно танцуешь балет. Москву. Какой Москву. А, ну да, короче, хочет поехать в Москву. Там, типа, все дела. Э, тур, так сказать, балетный, да. Типа, ну это вообще хорошая идея. ты молодец. Игра сохраняется, да. И надеюсь будет без багов. Э, так это, слушай, теоте, удачу давай это мечтай воплощай свои мечты в жизнь все до свидания так а я теперь надо мне кажется очень аккуратно играть потому что игра очень сильно багует так теперь смотрим куда нам идти где у нас восклицательный знак вот здесь в школе угу. значит смотри я поговорил с отцом это нашла ее нет Иди ищи, тогда поговорим. Я не помню, что тебе надо. Короче, что-то ей там надо. Надо, наверное, к Филиппу. А, точно, вот сюда. Я не все диалоги прошел. Но, по крайней мере, я нашел балетки, когда было светло. Значит, excuse me, что тебе надо? Я ищу куклу, не могли бы вы мне помочь. Это опять очередной баг значит мой охотник он а. деревяшки а ну спасибо большое М -м. А, так охотник деревяшки так хорошо я я интересно закончу эту игру нет она богует ужасно отвратительно просто графика прекрасная Немножко каменная. Подожди, я же собрал эту матрешку. Черненькую? Подожди, синенькую такую. Вот, вот она же. Нет? Эй, мэн. что тебе надо? Э, он смотрит на меня так очень сильно. Короче, Филипп сказал, что найти тебя. Ты можешь э, отложить эту куклу. Что? Да никогда. Но она моя. Что за ложь? Ну, какая ложь? Я не вру. А, а что там с медведем, кстати? Ой, он это... В, де в, де в деревнях. Так. А, я потерял глаз медведя. На охоте. Ой, я его видела. Ой, я очень, это... Агрессивный. Я готов уничтожать все, что движется. Я прыгаю от злости. Так. Я найду его для тебя. А ты мне дашь куклу. Посмотрим, что я могу с этим сделать. Глаз. Ты сам с ума сошел. Глаз тебе. Так. Ну, по крайней мере, ничего не мигает. Я так понял, надо ходить просто по этим значкам. Хм. Ну ладно сейчас посмотрим так сюда надо и туда не надо нет нет все угу. так короче Мария или как там вас меня опять к вам прислали закончила нет удачи ну, в смысле так я короче чистила апарты охотнику нужен какой-то потерянный глаз пока он охотился он потерял глаз я вообще не знаю, где что искать. Просто игра наугад. Так, лодка. Он говорит, я охотился на медведя и потерял свой глаз. Или глаз медведя потерял. Короче, надо опять, видимо, к медведю идти. Ой, а это камень. <desAyoto> так, сори. Так, значит, что-то он там потерял. Мишка. Медведь умер. Ну и, собственно, все, ни крови, ничего. <parenth Claro> так, дубль номер 33. как плохо, не особо, значит, хорошо английский. О, Лапки медведя. Прикольно. А я только сейчас заметил. Медведь уже, правда, помер 20 тысяч раз. Так, лапки медведя. Вот они сюда идут. Вот они отсюда идут. Угу. Так, где у нас... Ну там ничего нету. Я что сделаю? Какой-то глаз потерял. Я откуда знаю. Тут есть что-нибудь? Нету. А там, кстати, есть что-нибудь? Так, заяц, хватит срать. Так, тут есть что-нибудь? Пожалуйста, скажите, что есть. Нету ничего. Мадам, у тебя есть там что-нибудь? А что тебе надо? А, нет. О, я немножко занята. М -м -м, минутка молчания. Не моя пауза. Офкорс, конечно. Так. Куда? Жалко, что не пишется. Куда мне надо? А хотя бы... О! Прикольно, я сосульки ломаю. Так. Кузнец, я до тебя доберусь. Почему ты не хочешь со мной разговаривать? Так, медведь мертв, медведь мертв. Да, я, конечно... Ага, во, опять повторение этой ситуации. Так, типа, давай, это я, медведь мертв. Он меня сейчас будет учить стрелять из лука, правильно? Ага, и типа вернул куклу. Вот, да. Грегори учит меня стрелять из лука. Все отлично, гораздо лучше. Держи лук ровнее. Дыши, осторожно. Удачи, не... Переживай, это всего лишь животное. Кушать тоже надо. Да, вот как раз начинается, типа, тьма. Ничего не видно. Вот, открывается новое задание. Ой, там еще одно, кстати. Во, прекрасно, замечательно. Вот теперь что-то начало проявляться. Ага, во, прекрасно. Короче, слушай, Филипп. Так, вы вместе, да-да-да. А, нет, не переживай, а, дочка прошлой ночью обычно возвращалась домой после после чего-то, но сейчас а, типа, гуляет, но а я видела ее вместе в низине, но она осталась, типа, повернулась обратно. Стой, подожди, что? А, я могу спросить про нее? Ой, да, конечно. Uh, thank you so much. До свидания. Ой, все летает. До свидания. Так, я не поняла ничего. Ай, все это повторяется, а толку ноль. А, вот точно, мы сейчас должны будем спрашивать у каждого. Типа, потерялось там это. Uh, я хочу помочь найти... Софию, дочку, где-нибудь, что-нибудь знаешь про нее? Так, это мы уже выполняли. Все, с тебя ушел этот э, вопросик. Так, мне кажется, это та девочка Мария на заводе, очень похоже, кстати. Вот и здесь начинается почему-то баг. Хотя я не знаю почему. А есть тут, вот почему в эту дверь нельзя войти? Так, ну-ка, если я вот как-нибудь аккуратненько так раз. Ой, привет, дорогая. Короче, мне нужна, по-моему, помощь твоя. А, типа, спасибо за помощь. Подожди. Hello. Мне нужно по это самое. Я ищу дочку. Вот, все. Давай, только аккуратно, пожалуйста. Не лагони опять. Так, удачи by them. Игра, конечно, опасная. Опасная, опасная, опасная. Так. Тут у нас ничего нету. Ой. Я потерялся. Так. Где у нас еще горит какой-нибудь восклицательный знак? Восклицательный знак. Во, короче. Я ничего не нашел. Смотри, надо помочь. А, у, у Филиппа. Так, она for... угу, угу. Она, значит, себя тут это потерялась. Она, короче, потерялась. Она вернется, не волнуйся. Это я помню. Это я помню. Но это делу не помогает вообще никак. Э -э -э. Так, чем тебе помочь? Значит, нужно найти дочку Филиппа. Я видела сегодня ранним утром, она была напугана. Ой, что-то случилось. Она... Так. Короче, ты... Тоже не особо помогла. Опять какой-то баг был. Видимо. Видимо, да. Видимо, был. Так, и вот. А это куда мне? Туда куда-то идти, что ли? А если я пропаду? А, ah, here, here we go. Uh, значит. Так, а что происходит? Так что а так далеко. А вдруг я упаду? Так, значит, надо что-то. Goodbye, Клоак. Клоак. <связь> так. То есть. А, во! Нашли. Наконец-то. Матрешка. Еще одна матрешка. О! Наконец-то! Где ты была, черт возьми? Да я рыбу ловила, тут это, у меня вопрос, это опасно. Ну как бы в следующий раз, пожалуйста, предупреждай. Ну папа, ну хватит, ну мама, ну хватит. Ой, меня кстати зовут, как меня зовут, подожди, я пропустил. Короче, тут все очень плохо. Готовы идти в снежную бурю гораздо сильнее, держать себя в руках. На озеро я Ева, ой прикольно. Начинается прямо сейчас. Мы гуляли, чувствовали, ну чувствовали, не чувствовали время. Снег сыпался, мы думали, что мы в теплее все дела, но на самом деле нас нас прессовалась снежная буря. Так, значит э, у нас там удочки из рук поехали и все. Вот и мы, короче, потерялись. Отбились от семьи, потерялись, я утонула, я забыла, надо было аккуратнее, я замерзла, была напугана. Это получается, что папа говорил, что я, что много вешу? А, что я для него очень важна. Буду в следующий раз очень аккуратно выходить на лед. О нет, о нет. Так, Ее фит sleep. А, точно, да. Она потеряла еще свои эти балетки. В озере, короче, утонула. Там все нашли. Сохранили. Вот. Да, я, короче, провалилась под лед утонула. А сестра где-то там потерялась. Пошла меня искать. Сама потерялась. Вот. Ой, я не хотела. Я не могла выбраться. И вот теперь, конечно, конечно, конечно, я... Я его дочь. А, я их дочь. Ого. Значит, балерина мой лучший друг, миссис Белова, это мой учитель, я студент, а Николай мне помогал, и я вернула память. Я не могу больше никуда идти, никуда. Это мой дом, я вот здесь. Собственно, на этом все. Мне оставалось буквально чуть-чуть. Окей, хорошо, мы закончили игру <с> в две серии. Это была интересная игра, правда, очень много багов. Не знаю, мне игра вылетала. И лагала очень сильно. Спасибо, что посмотрели видео. Не забывайте подписываться на канал, а также группу ВК. Ставьте лайки, врубайте колокольчик, пишите в комментариях, как вам серия. И всем снежного пока.